Привет всем! Сегодня 15 августа, время очередного каста. И посвящается он четырем главным жертвам компании MeToo. Причем я предлагаю не горевать по ним, не справлять поминки, а наоборот, раз уж так получилось, то пусть идет как идет. Помочь эти трупы закопать. Сначала, наверное, добить надо помочь, потом закопать. Те, кто эту компанию начинал, наверное, скорее всего, не представляли себе всех последствий, которые она принесет. Ну, эти люди вообще далеко не смотрят обычно. Но в итоге не все так плохо, и спровоцировалась целая революция в взаимоотношениях мужчин и женщин, и во многом она работает в нашу пользу. Так что на самом деле за эти трупы нужно сказать спасибо тем, кто «Метю» придумал и запустил. Итак, что же у нас за жертвы? Жертва первая – знакомство, отношения и ухаживание на работе. Отныне это полное табу. Тот, кто это продолжает делать, просто безумец, и со своей стороны призываю прекратить это делать немедленно – Риски огромные, выгоды никакие, просто незачем. Отныне все сотрудницы – это существа без пола. К ним нельзя относиться как к мужчинам, потому что они не могут выполнять мужские функции. Но к ним нельзя относиться и как к женщинам, потому что с женщиной можно заводить отношения, ухаживать, шутить, говорить комплименты и так далее. Ничего этого делать больше нельзя. А самые осторожные люди, особенно в западном мире, теперь опасаются оставаться в одном помещении, закрытой дверью с женщиной. Никогда один на один. Только при свидетелях. Либо дверь должна быть открыта в общее помещение, где ходят люди. Либо должна быть камера записывающая. В общем, какой-нибудь свидетель. Третье лицо. А что в этом, собственно, плохого? Служебные романы никогда хорошо на работу не влияли. Теперь можно быть совершенно спокойным и думать только о работе. И если ты с кем-то работаешь, то все. Табу. Человек без пола. Что бы он ни делал, как бы себя ни вел, во что бы ни одевался, как бы не флиртовал. Все. Сори, но них нет ни в коем случае. Облико морали. Это первый труп. Жертва вторая. Угощение коктейлями. Особенно, что касается алкогольных коктейлей. Мы знаем, что в рамках строгого понимания понятия «консент» нетрезвая девушка или женщина не может дать осознанного согласия. Ни после какой дозы алкоголя. Так что отныне употребление алкоголя на свидании исключено. Абсолютно. И девушка-водитель, которая за рулем приобретает дополнительные баллы и работает в вашу пользу. Раньше можно было послать коктейль в баре или угостить. Теперь, по крайней мере с алкоголем, это делать абсолютно нельзя. Это абсолютно исключено. Если девушка хоть что-то выпила, все, она не может дать осознанного согласия. Это означает, что перспектива накрылась. Более того, если девушка вообще что-нибудь выпила, например, до того, как с вами начала разговаривать. Перспектива тоже закрыта, и об этом лучше как-нибудь узнать. Выпила ли она что-нибудь уже? Можно было бы сказать, ну безалкогольный это коктейль, можно же посылать в качестве комплимента. Ну, пока в принципе да. Хотя, скорее всего, это по нынешним трактовкам будет уже навязывание. То есть почти изнасилование. Послал безалкогольный коктейль. Вон той девушке за дальним столиком. Теперь на это нужно и спросить согласие. И только после согласия можно это сделать. Нужен третье лицо, которое зафиксирует это согласие. Например, официант, который сначала спросит, можно ли девушке передать комплимент от вас. И только если она согласилась, тогда он выполнит заказ. Так что, хоть эта штука почти труп, я предлагаю добить его еще сильнее. То есть, любые посылаемые комплименты в виде набитков надо прекращать. А еще недалек тот день, когда перед непосредственно перед началом секса нужно будет заставить девушку дунуть в трубочку, типа как у гаишников замерить алкоголь. И если он покажет хоть что-нибудь, нет, все, извините, свидание отменяется. Это второй труп. Жертва третья. Настойчивое ухаживание и добивание. Добивательство. Расположение девушки. Когда-то девушка могла бы долго ничего не отвечать на ваши инициативы, отвечать что-то невразумительное, или говорить «нет, не знаю, может быть». А молодые люди воспринимали «может быть, когда», а «нет, как может быть». Но теперь мы знаем, что все это... «sexual «stalking» и, в общем, насилие, сексуальное насилие. Мы живем в эпоху «yes means yes», то есть «только да» означает «да». Так что теперь, если вы рискнули выйти к девушке с инициативой познакомиться, пока речь только про познакомиться, то все нужно говорить прямо, четко, и каждый вопрос должен подразумевать только «да» или «нет». «Вы хотите познакомиться?» Или «я вам достаточно нравлюсь, чтобы вы захотели со мной познакомиться?» И если девушка прямо не отвечает «да», и не подтверждает этого, вербально не подтверждает, то вы опять превращаетесь в сталкера и сексуального насильника. Sorry. Так что вся процедура ухаживания теперь будет намного короче. И это замечательно. Да, любимое да, а все остальное нет. Все, до свидания. Знакомство окончено. Возможно, и это скоро будет признано насилием. То есть, чтобы первый раз задать вопрос девушке, нужно тоже будет предварительно какой-то консент у нее получить посредством какого-то приложения или третьего лица, не знаю, Возможно, это дело ближайшего будущего. Это третий труп, и его тоже нужно захоронить. Жертва четвертая. Любые тонкие намеки и насказания, и продавливание секса. Сори, но все это ушло в прошлое. Чтобы создать консент, должен быть прямой запрос и прямой ответ. В наше время не пройдет предложение поставить тапочки рядом с другими тапочками, не пройдет предложение «Не хочешь ли дунуть?» и даже не пройдет предложение «Разрешите вам впиндюрить» как в известном анекдоте. Теперь запрос должен быть четкий, конкретный и говорить именно о том, что вы предлагаете. И ответ должен быть формата «да-нет». Ну, точнее, вас интересует только «да», потому что все, что угодно, кроме «да», означает «нет». Все витиеватости – все это ушло в прошлое. Надо ли об этом жалеть? Да нисколько. Это сильно упрощает жизнь, а также заставит научиться прямо говорить о том, чего хочешь. И если это сказано без ругательных слов, то тут нет никакого оскорбления. Прямой запрос, на него прямой ответ. Все прошлые варианты умерли. Сори. И это замечательно. Это четвертый труп, и я тоже предлагаю его закопать. Вот такие вот четыре жертвы. Миту. Главные жертвы, на мой взгляд. Исчерпывающий ли это список? Я думаю, что нет. Я думаю, что на подходе еще несколько очень серьезных трупов. И вполне возможно, что их подход тоже стоит ускорить. Но про этом я, возможно, расскажу в одном из следующих кастов. Всем пока. Спасибо за внимание. И удачи. Закапывайте эти трупы. Довольно извращений.